Здравствуйте, дорогие мои! Имею честь пригласить вас на празднование летнего солнцестояния. Они же звездные врата, они же праздник Купалы, они же праздник Ивана Купалы. Люди празднуют этот день, кто-то в этот день, кто-то в этот плюс-минус. Но есть точка, которая астрономически является пиковой, когда солнце максимально высоко над землей. И Именно в это, в это время мы приглашаем вас на празднование с 21 на 22 июня 2018 года в месте, которое называется Велесов лес, провести, пройти самим через эти звездные врата, провести потоки, которые открываются в этот день для Земли, для человечества, понять и запросить, как бы нам хотелось... Ну, если знаете, по хозяйски, какой навар мы хотим с этого получить, лично каждый из вас и просто порадоваться, побыть со своей душой, может быть, со своими близкими с землей, с небом, с птицами, с деревьями, с солнцем просто побыть в этом, на время отложив мысли о работе, о проблемах, о том, что так, не так в нашей жизни Открыться душой, почиститься, попраздновать этот удивительный волшебный день, который и энергетический, и астрономический, и астрологический, еще как хотите и поточно является возможностью нам с вами стать счастливее.